Всем привет дорогие друзья, Вы по попали на каналу смерти носится вы, и мы продолжаем играть в Identity 5, а именно в новый режим Tarot. Здесь участвует 8 человек, по 4 игрока в команде. Тут есть король, которого должны защищать пажи, а также есть рыцарь, его задача убить короля, команда соперника. Команда, чей король погибает первым, проигрывает. Не буду вас отвлекать, и желаю приятного просмотра. не знаю кого брать в данный момент в данную секунду хотя да я лучше буду за помощника я лучше за помощника у всех это скин у нас репер у нас рипер с легендарным мать его скином за хэллоуин прошлый я это помню а у нас тогда еще были испытания халявные и там, ну не там, а просто продавался рипер. И это было очень круто. Так. Мы поехали. Мы сейчас на Red Church играем. Из-за пресонера. Любителя покомбаться в земле. В грязи. Так. Я сейчас более-менее научился играть лайк окей блин не вот этого скина жестко нравятся вот эти вот кольца перчатки я не знаю как сказать перчатки которые у него на руках типа в виде когтей Мне это жестко нравится прикалывается сильно Вон наш Паш. Просто, королева, сразу же, в первой уже начало секунды раунда я просто хитанули. Нормально. Так, сейчас апнем... Очень много пойнтов. Открою сундучок. Посмотрю, что выпадет. Так, 2028, нормально. Опа, хитанули. Хитанули. Престол! Не... стоп, это наши же. -мо! Инчант распрес. Расписни... перный театр Пошел отсюда! Я его буду тупо троллить. Ну не надо, приста! Нет! Беги! Пошел в жопу. Беги! плохо, Просто его преследую. Я хотел у него окно отжать. Самое главное, это все под весёлую такую музыку. Крем убивает. Да пофиг, веселая музыка, самое главное. Ха, стан... станет очень круто, очень хорошо. Блин, звездец. Звездец. Не, нет. еще со... застанет просто. Ай, беги, беги, беги. Хелпай, хелпуй, хлопуй, Ай! Какого хрена? И щупальца здесь. ё-моё, Беги, беги, беги, беги. А что не можешь делать? Ха! Он не понимает ничего. Он ни хрена не понимает просто в ноль. Блин, щупальца это еще страшное. Ужасная, страшно. страшная щупальца. Так, эту хрень убрать. И хилимся. А Звездец просто. Так, сейчас. Флайерган взять. Престу посадили. Ихню. Ё моё круто! Все круто, офигенно! Она же. А, е спасли. Ну, е еще один раз посадить на кресло ракетное, и все и easy, easy, minimal, сквизи Так сейчас похилюсь. Король на мне, на мне король на мне король? Би-би-би-би-би Хитом, да, красавец. И Сера еще положил. Ля ты молодец. А я тут тебе вот это поставлю. Что ты на это скажешь? А на это тут что скажешь? На тебе. Все. Фу, фу, фу, фу, мурзик почему фу мурзик а его уже посадил. бэйм да ребят это наша с вами первая победа это все а ребят а вот и наконец-то у нас выпал рыцарь. Мы еще сыграем за рыцарем. И мы должны будем убить вот эту вот собаку парфюмершу. И там будет мешать энтомолу. Вот эта бабайка и энчанкос ну, Надеюсь, у нас все получится. Мы победим. У нас все будет охрененно. Мы в это все верим. И... Сейчас будем начинать. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Поехали. Вот анимацию сделали охрененно. У меня она жестко зашла. Прям очень хорошо зашла. Потому что... Ну, сделано очень хорошо. Так... Блин, надеюсь, звук все хорошо пишется, нормально. Опа, вот. Мы играем за Ву -Си. Перед нами вот эта бабайка. И у меня есть предположение, где они могут заспавниться? Вот там вот. И не туда именно, бегут, скорее всего. Это очень часто. туда все бегают. Это наше, это наше. Все, понятно. Значит, они туда пошли тусоваться. Да машину по они вроде декодируют. Нет. А где они? А где они? А где? Давай мы кинг измерли. Чё? Не на вас что ли? Пошли бы учить или чё? Вон она, бежит. Представь, э, что ты, парфюмерша. О, привет. На, по шее. Вы Мне здесь помогаете набрать способности. Спасибо. А, пинг, пинг, пинг обижает, ребят. На по шее. На просто ног. На, красава лакигай. Красава, просто красава, я Молодец. лапочка моя. Он просто взял забы, Ай-яй, застанили, меня застанили. На вдогон, по шее. Здесь. станет от меня сидел за хрень, я самое главное ее в первый раз. Да сука Педро. без звезда просто на по Бывали бы уже. Постоянно она, блин, я ее ногу, но не могу никак довести, Ну никак, блин. Ну никак. Она мне сейчас вот эту хрень свою закинет и все. Пошло в жопу. энтомологу уже скоро должен сычок закончится он сука не кончается и не кончается у меня наед Ха. ребят у меня наед. все звездец вам Здесь бегаешь, я не понимаю. Ну, сука. Самое главное, язанулось, что-то. Это самое главное. Сначала старшин. Я ты крыса! лет ты крыса на самом главном не может хилиться Он не доперл что есть как у бармен что это хрень Один паш. Ну-ка, это хорошо. На, пошли. Ну, сейчас он всю свою злобу и занесет. Куда ты? Какая нафиг автонаводка? Самое главное все под веселую музыку. Ты хотел одну и привязал другой. Звездец. На. энтомологу сейчас везделей пропишу. Ч, это охренело, блин, что ты отмансишься, что ли? Не понял, блин. У меня уж 1800 пиздец. сука сука да то есть какая автонаводка долбаная! Ля ты, крыса. Ля ты, крыса. Ног, наконец-то. Таскать, убивать, блин. В жопу себе засуни на на 11 минут блин бегал за ними фу фу, -фу, -фу, -фу! есть наконец-то да это была карточка за рыцаря все охрененно мы выиграем. Мы переносимся в следующую карточку Ребят, а вот и каточка за короля. Поехали. Да. А, стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот это блин. вот. Вот эту бабайку возьму. Я надеюсь, эта качка у меня получится. Ой, все, надеюсь. Ой, блин. Ааа. -а -а -а. Ну, поехали. Надеюсь, у нас все получится. Наконец-то. р Выпадает. Ла-ла-ла. На-на-на. Хоспитал. Угу. Я взял координатор шоу. Свой любимый, легендарный скин. Единственный пока что, к сожалению. Так. Сейчас для начала одну вещь хочу сделать. Важно. Это вот открыть сундучок. И сундучка может выпасть сил. Виолон... Блин. Я понял, кто это. Теперь бежать. бежать так у нас пока что вообще никто без ранений это очень круто хорошо ошибочка оговорочка ошибочка доктору для прыг Ладно. он за мной толпит, <свист> <свист> <свист> что будем по кругу гонять <свист> тихо. <пип> <пип> Доктору уже посадили. Господи! Уже доктора один раз посадили, наших никого не нокнули, даже пожей. Ё-моё, как это? Как? Не, гейш красава, молодец. Так, возьму место вот этого вот. У меня будет мерка И пока пойдем поди какую-нибудь машинку. О. Блин, я думал, уже опять посадили доктора. Было бы круто. Макака, тигр и... хе-хе, пиратская. Ой, блин. Кстати, ребят, если играть в ADN, то напишите примерно сколько вы уже играете. Я, например, около трех лет я же три года играю с релиза этой игры на android вы это можете даже видеть на моем канале именно вроде в этот же год ну, мой самый первый ролик это был про зомби растения потом следующий у меня как раз таки был по айденом и это было все в январе это, следующего года а в позапрошлом году, а не в позапрошлом, а в прошлом году, до моего ролика, я имею в виду, э, летом, в августе, был релиз игры. Как раз-таки на Android. Потащили, доктор. Не, не, тогда упало. Ч ⁇ Люля дадут? Ля! А он маньяк пробежал. Мы сейчас наед просто берем и все. И кайфуем. У нас хант, по идее, сейчас сможет просто всех с одной тыки, с одной тыки валить. Всех. Инчантерс. Кар...", и карту. И доктора, кстати, у нас очень похоже. Также два доктора. У каждого команды команде по координатору Ей Не, еще раз ее посадите, все. И звездец И надет мы сейчас аппе. Все. Звездец. лист Он на меня вообще внимание не обращает. Он просто там гуляет где-то. Меня ищет, может. Я не знаю, что делать. Часики возьму. Мне вообще делать нефиг. Буду с часиками бегать. И все, ребят. Сохранили корону. Мы молодцы. Все красавцы. Сейчас быстренько ливаем. Но, ребят, это были три самых охрененных кадочек. Но я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. И вы меня поддержите лайком и подпиской на канал. Всем удачи. Всем.